Мы находимся в Адлере, в Адлер-курорте. Прекрасная, огромная, ровная парковая зона. Как вы любите, как у нас все это удовольствие, на самых крутых заграничных курортах здесь будет у нас примерно то же самое. Достаточно просто посчитать доходность, которая будет при покупки этого непосредственно хотя бы даже одного номера может быть двухместным может быть трехместным в зависимости от того есть у вас балкон или нет здесь у нас будет ресторан шведской линии шведской подачи на тысячу посадочных мест огромнейший привет уважаемые покупатели квартир а также доходной недвижимости в городе сочи дорогие мои мы находимся в Адлере, в Адлер курорте, и перед вами сегодня у нас прекрасный комплекс бывший санаторий-пансионат "Фрегат". Ныне у него, конечно, будет немножечко другое название, но я его по-прежнему также и назову. Перед вами "Фрегат". "Фрегат" собственной персоны. Комплекс у нас ушел под капитальный ремонт, и сейчас на данный момент у нас здесь ведется. Капитальный ремонт всего здания. Мы находимся в Адлере. В Адлер-курорте. Прекрасная, огромная, ровная парковая зона. Вот этот весь парк, он порядка 10-11 гектаров. Он полностью в нашем распоряжении. Поворачиваем голову. Видим наше прекрасное здание. Поворачиваем в обратную сторону нашу голову. Вынес, видим два теннисных корта. И, конечно же, в 50 метрах от моря. Море находится в 50 метрах от нас. Поворачиваем еще сюда нашу камеру и видим наш бассейн так называемый Московский бич все московские бичи Будут кайфовать здесь, загорать. Видите, это вот ложа вип-зоны. Все это будет у нас тоже все делаться, уходить. И уже это все под капитальным ремонтом. Спускаюсь. Здесь же у нас имеется свой собственный концертный зал. Спа, сауна, Москов Бич, Алкаш Бар. Здесь у нас будет все по системе. Все включено, дорогие друзья. То есть, как вы любите, как у нас все это удовольствие. На самых крутых заграничных курортах здесь будет у нас... Примерно то же самое. Круглогодичные подогреваемые бассейны, спа, сауны, рестораны, свой собственный пляж, трансфер на Красную Поляну, трансфер и забор туристов из аэропорта, ЖД вокзала. Это современный отель, которому аналогов нет. Сразу же хочу вам сказать, дорогие друзья, приготовьтесь, будете здесь отдыхать. Здесь... В этом пансионате продаются номера для того, чтобы приобрести их в собственность и потом зарабатывать на пассивном доходе. Здесь есть все. Кинотеатр, бильярд, бар. Что мне очень нравится. Здесь будут подплывать люди и говорить, мне банана мама, мне мохито. Естественно, видите, здесь специализированные стульчики, на которых будут люди подплывать для того, чтобы употреблять прохладительные напитки в жаркое время дня непосредственно в нашем прекрасном городе Сочи. А здесь будут стоять наши всякие разные приспособы для того, чтобы люди могли кайфовать. Ну и давайте идемте потихонечку. Там у нас один ресторан. Тут у нас ресторан по системе, все включено. Здесь у нас спа. В спа будет еще дополнительно свой бассейн. Баня, сауна, хамам. У нас это все называется таким образом по-современному. И, конечно же, свой выход к морю на свой собственный Пляж, Это у нас туда. Также у нас здесь, не поверите, имеется даже свое бомбоубежище. А сейчас настало время пойти посмотреть ход, этап строительства самого непосредственно комплекса. Идем, посмотрим. Помимо того, что у нас у нашего комплекса есть территория общего доступа, огромная большущая парковая зона, как я сказал ранее в районе 10 гектаров это у нас по ту сторону нашего прекрасного здания так у нас здесь есть еще своя собственная территория которая у нас закрытая здесь у нас будет доступ только для тех кто непосредственно остановился там конечно можно гулять нам в той парковой зоне но вот здесь у нас наша закрытая приватная территория здесь будет у нас свой амфитеатр как это будет все выглядеть я готов предоставить каждому из вас в личку напишите мне на WhatsApp. Я предоставлю вам материалы, рендеры, стилистику того, как это все будет у нас здесь выполнено. Здесь будет у нас амфиат, театр. Наши личности здесь будут происходить концерты, танцы. Там у нас еще дополнительные Площадки отдыха открытый летний ресторан, и, конечно же, тропа теренкур, веревочный парк и парочка прудиков. Прудики, конечно же, сейчас у нас здесь, видите, в ужасном состоянии. Будет все намного лучше. Сейчас, пока только вот к этой части еще не приступали. Предлагаю пройтись по небольшой нашей парковой зоне. Котик убежал, котик обормотик. Это наша парковая зона закрытая. Здесь будет все обустроено, включая крутейшими, современнейшими игровыми зонами. Я даже назову это не детская площадка, а игровая зона, потому что здесь будет, еще раз повторюсь, и веревочный парк, и множество детских развлечений, и анимация, и детские комнаты. Это современный отель 5 звезд. Ныне фрегат, ранее фрегат ну и ныне у него есть еще одно интересное название чуть позже я вам напишу об этом смотрим давайте с этой стороны на наше здание как оно уже выглядит а выглядит оно сексуально ну, очень классно тем более что если вы посчитаете пассивный доход сколько вы сможете зарабатывать с нашего фрегата вы скажете ухуху э -хэ все-таки оказывается это еще та тема. Поэтому, если вы еще не успели купить себе здесь номер, поторопитесь. Это очень просто понять, нужен ли вам этот фрегат или нет. Достаточно просто посчитать доходность, которая будет при... Покупки этого непосредственно хотя бы даже одного номера. Вы покупаете номер в этом здании, и за вас управляющая компания Атлеер сдает это удовольствие, а вы просто сидите, зарабатываете. А от фрегат работает за вас, на вас, принося вам прекрасный, прекрасный пассивный доход. Это, дорогие друзья, очень здорово. Че, я предлагаю сейчас зайти во внутрь, посмотреть наши варианты, какие у нас там есть, как они представлены. Заходим с задней части нашего непосредственно отеля. И есть у нас еще и лицевая часть. Но на лицевую часть мы пойдем чуть-чуть попозже. Я уже много раз снимал. Ремонты в данном комплексе идут снизу вверх. Не сверху вниз, как обычно и везде, а снизу вверх. Ну, мне, как бы как говорится, фиолетово. Лишь бы работы велись. Вот так выглядят места общего пользования коридора. Смотрите, покажу сейчас еще раз на каком этапе строительства капитальный ремонт всего комплекса. А потом также одновременно сейчас буду показывать варианты номеров. То есть, допустим, вот это номер 21 квадратный метр. Вот мы заходим здесь сейчас. Видите, выполнены работы по отделке санузлов. Там темно, включать свет не буду. Видим, что уже плитку ложат, чистовые работы все выполнены. Уложили ламинат, электропроводку развели. И вот эта комплектация номера трехместный. Смотрите, в чем он заключается. Здесь у нас кровать это два места, здесь еще дополнительно одно место на малыша, на ребеночка. И можно выглянуть в окно, прекрасная наша парковая зона. Так, по комплектации этого номера поняли, то, что у нас вместо балкона есть еще одно дополнительное спальное место. Тут же проходим немножечко сюда и заходим в следующий номер. Видим, все то же самое, только вместо спального места у нас балкон. То есть, по сути дела, 21 квадратный метр может быть с балконом и 21 квадратный метр может быть... Без балкона то есть может быть двухместным может быть трехместным в зависимости от того есть у вас балкон или нет выглядываем из окна это как раз таки наша прекрасная сумасшедшая парковая зона от которой я балдею. вот этот парк он место притяжения вот этот вот океанариум это место притяжения летний шикарный амфитеатр, здесь летом выступает ваенга еще вот эти вот знаменитости разные и там у нас еще дельфинариум не забываем то что у нас здесь пять минут езды до железного Дорожного вокзала города Сочи и те же самые 5 минут езды до аэропорта. И также у нас есть станция остановки «Ласточки». То есть вы спокойненько, спокойным образом можете сесть на «Ласточку» и уехать хоть в центральный Сочи, хоть куда вам надо. Опа! В аэропорт. Или в Центр Адера, или в Олимпийский парк, или на Красную Поляну. Идемте. Вот такие вот у нас примерно две комплектации номеров. Это два спальных места или три. В целом везде, видите, у нас готовность номеров на высочайшем уровне. Уже везде производятся чистовые работы, отштукатурили. Ниже номера уже вообще, в общем, готовы. По фасаду тоже практически все готово. И есть еще разные варианты видов. У нас есть вид на тот парк, в сторону Абхазии. И есть вид в нашем комплексе в сторону Сочи, на вот эту парковую зону. Ну и здесь это наша закрытая территория. Но мне в эту сторону не очень нравится, здесь слишком много домов. И, конечно же, видно море отовсюду. Мне больше, конечно же, нравится вид немножечко в ту сторону. Хотя, на самом деле, здесь у нас будет закат, а там у нас рассвет. То есть, скажем так, назовем, выбирайте при покупке, какой вам больше нравится вид. Закатная сторона или рассветная. Пока, как говорится, есть что выбрать, дорогие друзья. Запуск нашего отеля запланирован на первый квартал 2024 года. Давайте-ка пройдем, сейчас показываю вам следующий номер. Это большой двухкомнатный номер, назовем его. Вот мы зашли, это 60 квадратных метров. Слева у вас шикарный, прекрасный гардероб. Справа огромный санузел. Проходим, поворачиваем сюда свое лицо. Видим, что большущая, огромная комната. И вот вам еще одна. То есть, пожалуйста, прекрасный номер, который у нас двухкомнатный. Ну и также у нас ко всему, к тому, что я озвучил, здесь еще дополнительно классный балкон с замечательным видом. Вот он. Ух. Ветерочек сегодня, что-то у нас немножко Большущий балкон, где вы на балконе можете замечательно сидеть на ротанговой мебели, наблюдать за морем, за парковой зоной и в целом любоплата прекрасными рассветами, потому что это сторона рассвета, сторона Абхазии. В ту сторону у нас это сторона Сочи, сторона заката. Для вас, дорогие отдыхающие, поэтому видите себя пристойно и достойно. Когда-то здесь отдыхали люди. В санаторий строился пансионат где-то в 70-е годы. Здесь их всего 4 штуки. Это весна, фрегат, коралл, дельфин. Что же здесь будет? Здесь будет все то же самое, что было раньше, только современное. Покруче, чем в Турции, потому что мы дома. Смотрим, здесь у нас будет камин, сигарная комната. И, как бы тренд такой, чтобы все бросали курить, ну, как бы, как есть. Здесь у нас будет библиотека для людей, почитать желающие. Я знаю, что среди вас есть такие, которые приехали отдыхать, книги читают. Ну, и, естественно, каждому по интересам. Идем на шведскую линию. Здесь у нас будет ресторан шведской линии, шведской подачи на тысячу посадочных мест. Смотрим. Представляете, вот здесь это все будет у нас культурно и приведено в соответствии стандартам 5 звезд. Круто. Очень большой ресторан, который будет битком. По причине того, что... Ну, просто, просто потому, что люди будут отдыхать здесь. И вот она наша, так, наша бассейная зона. Там у нас спа, концертный зал. Ну, и, конечно же, все это тоже будет приводиться в порядок. Все строительные материалы закуплены. Ресторанчик у нас на тысячу мест. Несмотря на то, что весь отель у нас это всего 500 номеров, ресторан у нас на тысячу мест. Идемте в еще один ресторан. Пройдем. Здесь у нас будет ресторан по системе а-ля карт. Именно вот это то, что мы сейчас видим, это а-ля карт. Как говорится, нужно в современном отеле, чтобы все это было иначе, иначе по-другому сейчас нельзя. Чтобы была заполняемость, нужно все это делать. На уровне, к чему застройщик, естественно, и стремится. Ну и хочу показать, как здесь было раньше, как здесь было, но будет намного интересней. И вы вот в этом пансионате можете купить себе номер и потом жить на пассивный доход. Вот это все, что вы сейчас видите, это все у нас демонтируется, потому что это все наследие Советского Союза. Видите, все вот эти вот станки, плиты, все вот эти вот... Баракамеры. Это все старое, это все убирается, утилизируется. И здесь будет новый современный ресторан. Представляете, с современной инфраструктурой для того, чтобы обслуживать тысячу человек, чтобы люди здесь приезжали, отдыхали и была хорошая, серьезная заполняемость. Тут же у нас даже в этом здании есть свое собственное бомбоубежище представляете размах этот гигантизм этого сия строения Представляете, когда все это будет сделано и реализовано, сами приедете сюда отдыхать. И будет выгодно все это удовольствие сдаваться и приносить пассивный доход. В том числе мне, потому что я здесь себе один номер купил. И вам рекомендую, если есть желание приобрести номер в этом отеле, по договору купли-продажи, в собственность, в ипотеку, если хотите, с полной суммой в договоре, с рассрочкой на год. Обращайтесь, не забывайте комментировать, подписываться и писать мне на WhatsApp, звонить на номер 8 918 8 880 07 47. Жду звонка. Я с вами, ваш ЮДВ, помогу вам сделать лучший выбор в лучшем отеле города Сочи, курортного городка. Еще раз, дорогие друзья, это пансионат-фрегат, который ушел на капитальный ремонт в 50 метрах от моря, в котором вы как для инвестиций, так и для пассивного дохода. Минимальная доходность от номера в фрегате – 21 квадратный метр. Доходность в год – это чистыми минимум 2 миллиона рублей. Там у нас наша входная группа, вся инфраструктура – это наше здание. Выглядите, как, выглядит оно симпатично, современно, видите, практически все номера имеют балкончики, минимальная площадь – это 21 квадратный метр. Максимальная площадь это у нас 60 квадратных метров. Ну и конечно же наша прекрасная парковая зона, которая будет относиться к нашему комплексу застройщика. Непосредственно ательер будет следить за сохранностью этих всех деревьев и приведет его в порядок. Поэтому здесь будет очень интересно проводить время вам, вашей семье, а также гостям и отдыхающим прекраснейшего пансионата Фрегат. Система, все включено. Поэтому можете себе представить и посчитать доходность, сколько будет приносить данный пансионат вам если вы купите себе там номер. Сколько он будет приносить денег? А я вам давайте помогу рассчитать. По системе все включено. Минимальная стоимость это минимум 15 тысяч рублей за номер в сутки. Заполняемость будет, само собой, бешеная, потому что отель сейчас планирует после запуска выйти на круглогодичную работу. Исходя из этого, вы можете себе уже представить. Допустим, 15 тысяч рублей в сутки. Ну, давайте не будем брать 15 тысяч рублей в сутки. Возьмем 10, допустим. 10 чистыми, образно говоря. 5 на онлайн-клюзе все ушло. 10 у нас Продолжаем на 30 дней в году, получаем у нас 300 тысяч в месяц. 300 тысяч на 12 месяцев в году, получаем э, уже 3 миллиона 600. 600 на скептиков, 3 доход. Миллион откидываем, 2 вам остается. Нормально? Нормально. Жду звонка, обращайтесь. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока.